Всем привет дорогие друзья, очередной обзор Airdrop, который проходит на бирже Eobit, где мы зарабатываем монету FastDollars, выполняя простые задания. Кто первый раз, ссылка на регистрацию будет в описании под видео. Для мобильных устройств используйте QR-код. Регистрация займет одну минуту, подтверждать личность здесь не нужно, торговать криптовалютой, фиатом. Вывод криптовалюты, фиата, участие в аирдропах и другие функции этой биржи вам доступны без верификации аккаунта. Для безопасности своих средств подключите 2FA в настройках. Перед сканированием кода 2FA отскани... сделайте его скан, дубликат и текстовую часть сохраните в блокноте. Все это уберите на флешку для восстановления доступа к аккаунту. Если сломался телефон или переустановили приложение 2FA, отсканировали свой код, авторизовались и продолжили пользоваться биржей без проблем. По токену. Это монета биржи EObit, которая будет торговаться в июне. Мы ее сможем продать и получить прибыль. Плюс еще на старт торгов откроется фарминг памп, что придаст ценность токену. По заданиям 1000 монет мы получаем за регистрацию и Telegram-бот. У каждого задания есть свое описание. Достаточно перейти, нажав кнопку «Выполнить» на страницу с заданием. По Telegram-боту давайте коротко. Стартуем бота, выбираем язык, указываем адрес почты от этой биржи. Жмем кнопку «Получить монеты». Бот вам в ответном сообщении в посте выдаст код который вам нужно скопировать, ставить сюда и нажать проверить получить. Все. Эти два задания выполняются один раз, остальные каждый день можете выполнять задание и получать монеты. Монеты начисляются на восьмой день. То есть если вы только создали аккаунт, выполняйте задание 7 дней, не переживайте. На восьмой у вас пойдут проверки и начисление токенов на баланс аирдропа. Кнопка пока что не активна. Мы сможем перевести монеты с баланса airdrop на основной баланс ближе к торгам. То есть, ну, может за неделю до старта. То есть в конце мая. И по заданиям. За QR-код. Есть описание. Дальше. Депозит, трейд, своп. 10 дайсов, я выполнил эти четыре задания за 2 минуты и снял отдельное видео, ссылка в описании. Как активировать фарминг, тоже есть отдельное видео, ссылка в описании. По депозитам, их нужно делать только в криптовалюте, откуда переводить деньги. Я сделал тоже отдельное видео для ПР кошелька и биржи Bybit. Ссылки в описании. Если работает Twitter, Facebook, размещайте посты. Мой вам совет, помимо текста основного, еще добавляйте что-то от себя, чтобы текст, пост был всегда разный. И социальная сеть вас не забанила за спам. После размещения поста копируйте ссылку на него, вставляйте в ответ и нажимайте «Проверить и получить». То же самое касается и Фейсбук. Снимайте видео для YouTube. TikTok у меня отклоняется видео. Забил. ВК не работает. Ну и проверяем других пользователей. С этим сейчас проблемы. Из-за Twitter, Facebook. Даже у кого работают эти социальные сети, не всегда получается разместить посты. Может быть из-за того, что заспамили сеть реферальными ссылками от этой биржи то же самое произошло и с ВК ВК просто перестал открывать биржу если нажать на ссылку и предупреждал о там, угрозе какой то уже не помню за проверку пользователя каждое проверенное задание другого пользователя вам начисляется 100 монет 12 в день можно выполнять нажимаете сюда здесь будет ссылка на задание вам нужно нажать кнопку перейти переходим проверяем задание это видео в ютубе ТикТоке, токи посты Facebook, twitter если все нормально нажимаете кнопку yes будет здесь если поста нет или видео не соответствует требованиям. нажимайте No. По этим заданиям у меня статистика 280 принята. 45 отклонено. Эта статистика нормальная. Ошибки здесь допускаются. И кстати, видите у меня статистика по нулям. Но некоторые задания у меня выполнены. Чтобы не делать их повторно. Нажмите «Выполнить» и здесь проверите и получить». Вас оповестят, что вы уже выполнили задание. Приходите завтра. Вот. По нулям. Ссылка на регистрацию будет в описании под видео. То с мобильных устройств, QR-код используйте. Регистрация за одну минуту. Верификация не нужна. На этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Пока.